Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм, с вами, как всегда, ваш Сантьяго, и мы продолжаем прохождение игры под названием Киберпук 2077. Все готовы? Надеюсь, чайок заварился, а мы начинаем. Маты, все, маты, выдыхаем маты, спокойно общаемся, без матов, мы не быдло контент снимаем, мы снимаем творчество для детей, без писок, сисок и матюков. Ну, в игре их, конечно, достаточно, но, надеюсь, ну, дети не только в игре слушают маты, как бы. Все, и мы продолжаем, короче, следуем за своим корешком, который вышел из лифта. Мы, как бы, тоже, да, в принципе, опа, что-то вижу, беру карты. Не знаю, что это, конечно, да, а, что это, мне это даст. Здесь нахожу снова какую-то штучку. Номер 1237. Угу. Цель должна так, быть там, я не вижу ее биомона хоть бы она была жива. Биамон, здравствуйте. Я пожилой Биамон. Домой. Пожилая женщина, уходи. Надо взломать. Хорош, я женщине в ручкой такой. Я смогу. Так, происходит взлом. Быстрый взлом, взаимодействие. Так, открыть удаленный деактиватор, наверняка там написано. Надо запустить. Взломали, открыли. Здесь, короче, очень далекий проход. Мы туда не пойдем. Так, а, здесь, короче, ищем всякие кубики, которые можно собирать Ага, ага, забира... Не понял Так, здесь ничего больше нет Здесь есть кубик Пепельница Ведь, глянь, это она. Наша а, Я иду, братан, подожди, у меня тут кое-что важное Я пепельницу собираю Для чего? Не знаю Предмет, который подсвечится желтым во время сканирования Это важные улики, которые помогут все выполнить текущее здание так, подожди, мне нужно собрать сначала кубики. Андрей Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворот не ставят. Это не она. Ищем дальше. Сообщение. Как так вышло? Когда и почему наше общество стало считать человеческую жизнь предметом роскоши? Моя мать умерла ла не хочу. Читать такие вещи, как бы. Так, сканируем. Происходит сканирование. А, ну, в принципе, мы же сканировали. Ой, как убрать пушку? На всякий случай нажмем кнопку «Перезарядить». Открываем. Понимаю. А как убрать ствол? А, во-во-во. Убить. У! Произошло убийство, пацан центре. Конечно, братан Я шарю Вот мы открываем, короче, и нам ничего не падает с этих ящиков Интересно, почему Так, здесь я увидел э, Какую-то штуку Мертвый мужчина, КГБ без признаков жизни Здесь мертвый мужчина без признаков жизни. Нам с этим ничего не поделать. Как бы можем пройти только дальше. Дальше нас ждет что? А сейчас узнаем, что нас ждет дальше. Сейчас посмотрим. Короче, здесь есть какой-то багажик, которым опять-таки получено тупой скальпель. Новые тела на Они уже Подожди, кого идут? И убери их. Что сделать? Что я не расслышал? Так, как вот раз. они идут вдвоем сюда идут, как Давай, Убери этого. Тихо. Так того, Как его? Возьми. Взять все, взять, поднять тело, зажать Так, а, сюда, а куда его спрятать можно? Сюда нельзя Сюда тоже Вот сюда можно его э, бросить? Враги предупреждены Залутали его получается, да, полученного предмета. Убить. Хорош, мой пацан, мой пацан. А, Что-то тоже понабирали, короче, понаделали. А, но спрятать мне некуда его, короче, я уброшу. Нахер. Где там кто? Так, враги предупреждены. Да. Не убачит. Это я, я, я. А как, как? А что как сделать, короче, по красоте? Ой-ой-ой. Ой -ой -ой. Подожди, сейчас я все сделаю Тут же наверняка есть какие-нибудь Ой Взлом, отвлечения врагов Короче О, подожди, вот там Взлом, протокола отвлечения врагов Короче, две штучки мы имеем Затрат памяти а -а -а, Взвой сбой в работе устройства Отвлекает окружающих Запустить Нормально, нормально, браток. Терпим. Сейчас мы их э, ломанем. Хорош. Скрытность прокачали. Хорош. Хочется показать маневренность на много. Хорош. Браток, ты ссался, а мы тут, короче, ну, мы нормально все делаем. Нормально делаем, все хорошо у нас. Так, погнали. Сейчас соберем мы что-то тут, короче, всякие вещички есть у нас, да, которые можно собрать. Залутаемся, байрика. От кого? Ты что, гонишь? Нафига ты меня а, путаешь? Пугаешь Пацаны, как по звуку? Нормально слышно? Хорошо? О, какой Новый предмет Маечку получили Музыку потише А как музыку потише сделать? Так, сейчас мы обходим, короче, этого полудурочка А, понимаю Сейчас должен начать А, да, вот он развернулся, короче Наваливаем Убить На Кайф Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там Так, сообщения. Из, из, э, изучаем все, изучаем все. Протоколы. Выйти, выбрать, перелистать сообщения. Так. Протоколы, короче, как назад? Выбрать. Так, F, перелистать. Хорошо. Обратно как? А, вижу. Так, обратно. Так. Так. А, обратно. Так. Обратно. Ну, в принципе, наверное, все ну, Здесь мне ничего особо не нужно Так, взяли всякого хлама, короче, набрали угу. Так, здесь, короче, тоже была комнатушка В которой тоже лежат какие-то э, айтемы Которые, в принципе, можно поднять И не переживать ни о чем Ни о чем не будем переживать, короче Что, найти Сандру, да? да Хорош ты, мы В натуре, братан я там тишку всех перевалил, короче. Топ за свои деньги, пацаны. Йоба гейм, топ за свои деньги, как сказал кое-кто. Скажите, кто. Так, музыку потише сделаем, да, короче. Музыку сделаем потише. А, громкость музыки. На 60. Так. Я не знаю, сколько мы можем лутать тут, короче. А... Новый предмет, и прочитать сообщения. Что-то тут еще, короче, F применить. Свежее мясо тут. Вот что-то все есть. Понимаешь? Все изучай, все читай. Сообщения. Игрушки. Прочитали. Хороший улов, там тырым-пырым. Так, врагов не обнаружено. Берем. Берем. Берем. Так, а. Хорошо, все, здесь меня абсолютно все устраивает. Заходим сюда. Блять, господи Боже. Наверное, не успели, да? Чисто чувак под царями валяется. Это она, наша цель. Могу да, получается наша она цель. Что? Почти... Проверим. К ее проверим, что с ней. Она дрыгается еще, кстати. Четверка. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают, почему. Бьешь такую холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что... Хорошо, станете. все, все, все, сейчас сделаю. Подключаюсь. Давай. Так, смотрим. Сандра Дорсет, NS-570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху тибак! Я это пожилой тебе нейровирус. не Клиника, тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Вытащи а, щеп. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на спок. Ожидаемое время <как> до прибытия скорой помощи вместо вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения Попроси это Вынимай ее из этой херни Так, ты прикрой Дерки меня ты это. Стой на стреме, мало ли кто завалится Будь, Будь на стреме Так, а я не сал, короче, я не из-за того, что ссал ты сделал О, Блять. Она уходит. Ух! Обе, что у вас там? Не Джек инжектор. Не хватало. Джеки Инжектор Лови, Кололи спасательные. Э, Снадобье какое-то. Ну, вроде. Да, тибак. Вроде помогло. Вроде помогло. Ну да, она просто отключилась, Верай, сердце Верай, проткнули. О, крысы побежали с корабля. На балкон, да, выносим? Наверное, Хорошо. С так, вынес. Так. Вода! Что сделать? Подождать сотрудников Травмана. У кого встать? Стей... Я здесь стоял! Из... А, -а, а извиняюсь я понимаю ваш страх давай а за что что делаем пацаны так давай Положи девушку шагов назад. Быстро. ты чё боканул на меня сейчас или что я не понял тебе может сечь а? Дичь. Пять? Часколько? Ааа, я не ожидал. Я такого не ожидал, Рил. Смотри-ка, я ее спас, а мне еще дали Шакермена. Ну, наглухо отбиты. Пошли вон, га... А -а -а! Так, хорошо. Браток, что скажешь? прямо на парковку ну погнали погнали Где бы руки так ухожу из эфира до скорой встречи к сани на сына. трансляцию тут вот какое дело можно взять твою тачку а -а -а. у меня свидание с месте не на метро не ехать буду выглядеть как абсорд добери да конечно джек только сильно не привыкай ты прямо мой спаситель ви что, может, подбросить а. тебя домой? Ну, давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас Вакака. Акако. Дай ей знать, что работа сделана. Вакака? Телефон. Вакако. Позвонить. <къем> О, здорово. Нормально. здорово. нормально, нормально. Нормально. Нормально. Жить будет Конечно, жива и здорова Мы же на это и договаривались Замечательно Твое вознаграждение ждет Твое вознаграждение? Забирай, когда захочешь, хоть сейчас Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой Не Правда? знаю, мне хочется оцепили. еще что-нибудь поделать Везде Хорошо, посмотрю кордоны. потом. Если хочешь проскочить, придется поторопиться Спасибо за инфу Я к тебе скоро заеду Говорят, копы оцепили отца оцеп. Если я не хочу Положись на меня, ману С, это присесть же? Во Наручники мы получили Здесь у нас какая-то еще штука Мусор Ни на что не намекаю, но я такая э, Старьевщица На самом деле Новый предмет, курточка у нас есть. Здесь что? Здесь на пассажирской... Так, не то, что-то. Отставить. Давай, садись. садись. Садись, сажусь. Слушай, целый день буду стримить, целый день. Добро вознаграждается, отслеживает задание Подождать, пока снимут Оцепление Хорошо, подождем ха <реклама> <реклама> В натуре, слышь, даже не повернул ни Нихера, прикинь Он руль не повернул, короче А, а, а повернул Тачку повернул? Это Или, это авпи... Или это автопилот какой-то? Б... Ты это такой крутой, мужик, реально, ваша такие ваша вещи ваша. творишь, без рук Дайте-ка на одну музычку пойти а, погромче сделаю, короче, хочется немножко, немножечко, 65, да, пойдет А ты постоянно жрать хочешь, Джеки, а? Уотсон блокирует, ты не забыл? А, точно, блин. Мне кажется, или. А, так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Где, где, где, и... где? Где, не не где, где? это совсем не нравится? А, погоди. Транспор Транспортные средства, бой. Достать оружие Альт, убрать оружие и сесть Альт Нажать дважды Выглянув в окно с пассажирского места, вы можете стрелять из любого доступного оружия дальнего боя Выстрелить в левую Камыши, продолжаем Давай, Джеки Минус один Минус один Нормально, нормально, Джеки Нормально, нормально, все хорошо Ой, Альт Джеки, Джеки, Джеки Мальчик мой так, их. Давай лупи их. Хорош. Минус один. За что сделать? Хорош. Хорош, мои пацаны. Еее! Ничего, потом разберемся. Изи Надо сначала вернуться домой. У меня там в инвентаре сейчас столько мусора, наверное, просто как бы сда. Чуда и окно еще разок. Вот. <тит> вас <тит> они явно решили не мелочиться. Нихуй. Я... Ой, ничего себе. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что у меня такого особенного? У вас доброе сердце. <свист> Давай. Вылизывай. <свист> <сердце, свист> <поймет, свист> как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Mm -hmm. Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Хорош! Ладно, Добродушки! Уезжайте. Спасибо, Пусть. Спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. Давай, давай. А ты умеешь быть вежливым, а ты понравился. Давай стыбанем. А ты умеешь быть вежливым. вежливым, когда захочешь. Когда это я был Всегда? Я всегда очень вежлив. Ну, зона маленький Китай, да? Да, это маленькая зона. Маленькая, да, зона? Карту посмотрим. Карта. Маленькая. Оо! Нифига. Нифига! Ты да смотри какой огромный мир! Как кайфово! Такая долгая игра, кайф! Погнали! Смотри, смотри, смотри! Коппер, глянь ви. Тут блядь! давай! <связывая> Этим мужикам мало не покажется. Похоже на обычный облом. Так потому, что это не обычные копы. Это Макс так. Охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Понимаю. Всякие штуки тут есть короче а? смотри, <клёх> <клёх> мы все можем менять автоматы для удовольствия а скоро будем у тебя а как же ты сейчас уже наверное в хэйвэд не проехать спокойно Ви. меня пропустят ты прямо уверен ну да я снова буду очень вежлив Ай-яй-яй Ну знаешь, сейчас такая, короче, такие вот главы игры начальные Когда нас просто возят, просто много всяких катсцен, да То есть, ну такой вводный материал в игру, типа, мы только вливаемся Давай, бро Нормально, нормально Алюэ, куда угнал, нифига Резвый Очки характеристики, один так, открыть способности, Z а, Доступные очки способности, доступные очки характеристик а, Интеллект, взлом протокола, уровень так, хладная кровь, техника <клёх> <клёх> <клёх> Уровень 3, 20, так, чего? Как это все прокачивается? Реакция, сила, а, атлетика, уничтожение, уличный бой Уличный бой прокачиваем, так Не понимаю Пассивная джаггернал Пассивная, пассивная, пассивная Сокрушающий удар урон от сильных атак Ударным оружием увеличивается на 30% Атаки ударным оружием могут глушить врага С вероятностью 15% Урон от атак с комбо применением ударного оружия увеличивается на 30% Во время блокирования ударных оружий Показатели брони увеличиваются на 15% <кười> <кười> Реакция Приценивание при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов ускоряется на 10%. Урон при стрельбе из винтовок и пистолетов пулеметов увеличивается на 3%. Ага. Ага. А, быстрые удары прикладами винтовок и пистолетов пулеметов в ближайшем бою наносят на 50% больше урона. Вероятность критического попадания при стрельбе из винтовки и пистолетов пулеметов из а, укрытия повышается на 10%. А что что что тут? Короткоствол еще есть. Клинки. Какие огромные ветки, смотри Кошмар Вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы Да Инженерное дело Вы можете найти модификацию или насадку для оружия с вероятностью 25% Когда осматриваете роботов, дроны и машины Вы получаете на 10% меньше урона от взрывов Хладнокровие Скорость скрытного передвижения превышается на 20%. Во время скрытного передвижения урон от оружия с глушителем увеличивается на 25%. А, дом тысячи стилетов. Вы можете метать ножи, зажимая так, чтобы прицеливаться, и нажмите, чтобы бросить нож. Вы можете обезвреживать а, с воздуха ничего не подозревающих врагов, не убивая их. Так, а, я знаю, что возьму, наверное... Сейчас почитаю Все виды сопротивления повышаются на 2,5% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости а без вреживания врага называет невозмутимость на 10 секунд И повышает скорость передвижения на 2% Суммируется до 1 раза Отдача оружия уменьшается на 2,5% каждый раз, когда суммируется эффект невозмутимости Интеллект В интеллекте у нас вы получаете демона массовую уязвимость Которая снижает физическое сопротивление всех врагов В локальной сети на 30% на 3 минуты вы получаете демон тихий час, который отключает все камеры в локальной сети на 3 минуты Вы получаете лучшую версию демона добычи данных Которая позволяет получать источник доступа на 50% больше евро-долларов Взлом протокола длится на 20% дольше Слушай, я наверное возьму а, добычу себе Как это заход? Зажать, чтобы изучить а, Так... На 100%, короче, потому что это ускоренный, а, что? Ускоренный фарм Фарм нам нужен Так, персонаж, журнал, новый уровень, один, короче Очки характеристик, я могу улучшить что-то, да? А, уничтожение а, Nine Не понимаю, что зажать, купить Техника, три, троечку у нас, техника, короче, давай троечку Вот, повысили, технику теперь улучшили, уже хорошо уже получше 42 из 200, короче, 866 Так, ожидание недоступно Все, хорошо Сейчас просканируем, короче, посмотрим, что у нас здесь есть в округе <coughs> Мы ускоряем тем самым, короче, свой фарм Деньги здесь нужны, я так понимаю, автомат для, уд для удовлетворения спонтанных желаний Ага Смотри-ка, батончик. Минус пять бачей. Пошел вон. Вот это говносос. Он всосал ай Ай. Ай, ну и чё Нахер оно мне такое надо было. Так, лифт вызвали, короче. Так. Гаражи, вернуться домой. Гаражи, квартира. Сегодня глава да разума, Забыла сказать, у знакомого нетраннера для тебя кое-что есть Пересылаю контакты Тибаг дала вам поручение, которое станет вашим первым шагом, шагом. А, да, понимаю Так, что-то опять началось Сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие... А меня хватит, оттуда, ненавижу эту страну. Так, спокойно. Ах, да блин, опять ворота заело. Так, я не понял, сейчас пауза. Что за дела? Опять хрипота началась это. Так. ремонт. Нет. Применить. Продолжить. Что это за херня? Так, посмотрим нагрузка на на на нашу сесть Короче, нагрузка никакая не идет. Короче, у нас CP в норме, память в норме, наркопотребление высокое, но еще все остальное это очень низкое, все хорошее. Попробуем попереключать То он как-то странно Эта хрень работает О О, о, о, о, о, Хорошо О, здорово Так, а здесь ничего такого нет Что это такое? Ствол убери Поговорить, ладно нет. Да за что я тебя не тронул же, ну? Просто домой возвращаюсь. А, вот моя квартира, все понял. Захожу. Захожу, открываю, захожу. Закр... Закрываю. Так, все нормально, короче. Здесь все у нас хорошо лежит на своих местах. Все отлично. Здесь наш компуктер. Здесь у нас а, посмотреть зеркало. Я ничего не сделал. Как мы выглядим? Отлично выглядим. Все у нас хорошо. Мы прям истинные а, бруталы. Отвернулся от зеркала, улыбнулся, на... улыбнемся. Какая пугающая улыбка, мой ты хороший, Ну, не делай так больше, надутся, надутся. Ты мой мальчик, ну куда? Посмотреть, что значит посмотреть? Все, отвернуться от зеркала, как бы нам все. На этом наши полномочия все. Что, отскоки? Примем душ Так Прямо в одежде Прямо в одежде нормально, все хорошо Душ принимаем как бы по факту Все хорошо Так, а это наш тубзик, да? Ракушками, реально ракушками подтираемся Смотри Не могу, я не могу Так, тайник с оружием а, Дверь дополнительное задание открыть тайник с оружием а, и открыть тайник что мы можем с этим сделать так а, это хранилище мое хранилище здесь у нас есть пистолет здесь у нас есть сатара какая-то так так так так снаряжение ви что это? Осколочная граната, биограната. Это что? Сайка. Время прицеливания, так, да? Длинный географический прицел, разработанный корпорацией Росака. Качественный и компактный, что самое важное. Здесь у нас что? Это фильтры. А, Позволяют видеть зону поражения при взрыве ваших гранат. Угу. Модификация имплантов. Здесь что? Использованный инжектор, мусор. Это все мусор, оно мне не нужно. А пистолет, а пистолет. Так. Вот это мы можем, как бы и взять на самом-то деле. Двухствольное это ружье, а? Че бы не взять-то, смотри. <coughs> Снаряжение V, хранилище, сортировка так. Это понял, понял, понял, по умолчанию. Майку поменять надо И кеды потом поменять надо Куртку берем Школа волка, смотри Шт Уличные штаны ВИ Я не понял а... Я не понял, знаешь чего, короче, что здесь Мой инвентарь, а что чужой А так не то Так, создание снаряжения Смотри, сотри, сотри, сотри, сотри. Ботиночки. Нет, ну это какие-то такие, знаешь. Так, назад. Кипари, смотрим, короче. Шляпка. О, это я понимаю. Нет, шляпа нам не нужна, короче. Пускай все выглядят, что я. Ой. Бросить. Эм. Убрать. Убрать. Куртец, смотрим по курткам Армированная синтетическая куртка Необычная, а, это хорош Вот такую можно надеюсь, короче, армированная Она же защищает наверняка а, Редкая, необычная, а, это редко. 9 брони, 15 брони, вот эту наденем Вот эту, я это кайф за свои деньги Школа волка, да Лицо, на лицо у нас предметов нет Предметы отсутствуют, оружие у нас, короче Можно вот это поставить, да <клышленные> Да, наборы наборах тоже ничего абсолютно нет um, что это такое быстрый доступ короче понимаю все понимаю здесь тоже ничего нет надо поставить себе uh, <coughs> пушку пушка мне нужна пушка мне нужна 50, 46 46 так короче вот это берем uh -huh. смотрим что там еще Две брони понимаю. 3.7, 3,9 нас на ногах. 3.9 брони. Катану берем обязательно. Да. Угу. В принципе, норм. Как бы сейчас а... как? Что нужно нажать? Найн. Ладно, я понял, короче. Не знаю, что там нажать надо на самом деле, но. Будь что будет дед. Так, берем. Берем, берем. Хорош. Пистолет и катану. Катану. Катану мы взяли. Модификации на катану нет. Модификации на это дерьмо тоже нет. Модификации на вот это тоже отсутствуют. Ладно, короче. <coughs> да, чистая. Чистая. Один в один. Так, хорошо. Еще, короче, можно выполнить задание и лечь. Что? Лечь спать. А, натуральная вода без газа взять. Взять. Так, что-то тут тоже, короче, валяется. Все что такое непонятное. Карты. Все, берем почастую. Все, никуда ничего не. Все в дом. Смотри. Ладно, все, короче, можно лечь спать. Давай ляжем, давай вздремнем, давай поспим, друг Мы реально устали за сегодняшний день Можно даже не расстилать кровать, не раздеваться Просто улечься спать и все Угу, mm -hmm. согласись Привет, и мы еще одну ночь. Между и урок... Так, мы хорошо выспались на самом деле Мне кажется, долгое время прошло Заданий у нас пока, к сожалению, нет Так, ответить Джеки Уэллс Берем Ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать Я, кажется, что-то подцепил Когда подключался к биомону корпоратки Нейровирус, наверное Надо зайти к Вику Пускай проверит, что там у меня в голове Ладно, давай подброшу Я на твоей тачке Одевайся и спускайся, жду внизу Ох Так, сообщение. Посмотри, посмотрим сообщение. Так, почитали все. Хорошо. Открываем, идем. Здесь, короче, видим, что? Привет, Вим. Это Реджина Джонс. Если тебе нужна работа в Уотсоне, звони. Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию. Я ее коллекционирую. До связи, Вим. Так, продать во время телефона разговора, это действие недоступно. А в регионе... Прочитать сообщение. Привет, Ви, это Риджин Джонс. Говорят, ты ищешь работу в Оцене, а я как раз по этой части. Если хочешь применить свои навыки по назначению, глянь мои заказы. Справишься, выдам еще. До связи. Ага, хорошо. Продать. Продать мы можем что? У нас мусора. Так, это все. Это мусор, да? ага, Так, вы хотите продать Эти ненужные предметы, 12 Так, ну а что это? Пепельница, короче Поддельные документы Так а, Продаем все, подтвердить. подтвердить Продать мусор Да? G, подтвердить Анализатор оставляем В общем это вот все тоже оставляем Тут шляпы всякие Вот это вот все Вот это вот все пока оставляем Хорош вас... вас... Карты Сейчас я тебя устрою а? Гад мы знаем, что вы здесь. Так мы что Полегче с вами поговорить мы не можем, да? За что, за что? Уязвимость, патрульный принадлежит полиции, короче... Любая незаконная деятельность, например, кража или нападение на граждан, приведет к тому, что полиция Найт-Сити объявит вас в розыск и вышлет патруль на место преступления. Также, а, тяжесть вашего наказания будет пропорциональна размеру награды за вашу поимку. Чтобы избежать наказания, нужно покинуть место преступления и временно залечь на дно О. По какой причине-то, мрази, а? Вы за шо? Меня? Валите так. Падай, сука, давай! Сейчас ты упадешь. Нет, нет, нет. 14 бегут, Очень прикинь, баланс. бегут Привет, Ви. Хороший день для Да, я хочу, сейчас подерусь, только подожди, я тут чуть-чуть ну, занят Я на дне? Ой, мрази Ой, мрази Так, загрузка, короче, загрузка а, Добро пожаловать Сохранение, да, давай, давай заново, короче Сейчас прос, проскользнем вот этот момент, короче Ну, типа, черпнем немножко Почерпнули знания, короче, нам дали понять, что нас вывезут Просто на изи Но ничего страшного Сейчас все будет здорово Сейчас все сделаем по, по красоте Так, все, встаем а, Давай, давай, давай, погнали Александр Доминго, давай, погнали Все, короче, выхожу а, Так, вышел сюда Здесь продаем мусор Мусор, мусор продаем Не понял Вот мусор, да а, F подтвердить F подтверждаем Все, вот это продаем, короче, все здорово Так, отвечаем Ты что, не спал? Даже если нет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 Подождешь, только немножко. С... С... С... С... С... Самую малость, самую малость подождешь. Так, я здесь, короче, полутаюсь, чутась. Да. Как бы лут присутствует, и хорошо. Пацан? Кто пацан? Я пацан? Может, ты, пацан? Пожилой пацан. Да ладно, мне задолбало это а, хрень от стима, короче. Shift-тап нажимаешь, да, и все. Так, все, пойдем сейчас подеремся с пацанами. Так, сейчас мы быстренько здесь, посмотрим, что к чему. О, Домингос, тебя никто не трогал, Закрой рот, шмара Бомжиха, ты никому не нужна, ты не интересна, ты никто. Абсолют, что? Абсолютно. Все, погнали, погнали. Ни с кем не поговорить, ничего. Пойдем тогда драться, короче. Если, если нельзя, э, вопрос решить, как бы я говорю, руками, словами, да? Мне надо это обсудить с компаньоном. Тогда будем как бы по-своему, по взрослому, так скажем. А как скажем, так и что, так и будет, верно? Карты забрали, короче, я бомж-собиратель Бомж-собиратель В киберпункт Ну что? Так, тут что-то есть, короче, тут Пацаны Что-то делают Тренажерчики, да я Тут вся мать, вот мать, эта мать, вот мать, движка Здоровая пацанская Сейчас я еще вот какую-то штуку Соберу Хочешь попробовать? Так, давай посмотрим. А, здесь место просто преступления. Давай пока подеремся. Как у ну, тебя дела? дела? Начнем. Начнем. Сейчас а... бой начнется. Не хочешь глянуть, поучиться? он против Эрнандеса. Наш хромовый друг не смотрит телек, да и не болтает. Он предпочитает общаться на языке кулак. Ну, сейчас мы с тобой пообщаемся. Давай. давай! Попробуем. Легче на ногах? Голова все время в движении. Ну что еще? Хорош, хорош, хорош. БАМ, БАМ, БАМ, БАМ. БАМ. А. Как, как? Нано. На. А, осуждаю, осуждаю. Хорош, я его ушатал Давай, хочу. Будем драться, пацаны. А, сам выходишь на ринг? сам выходишь на ринг. Теперь нет. Слишком часто получал по голове да, Рефлекс уже не те, что прежде да, понял. Ну, говорят, Конечно. Керезников хорош Поставь себе Да ну, лучше приберегу деньги Мне все равно пора на покой Давай, давай, давай Насчет боев Ты Говорил насчет боев? Ну да Сейчас Я Аня тебя на ринге. Есть чутье, рефлексы хорошие У тебя большие перспективы Особенно если модифицируешься эти бои, скажем так, не совсем законны Но очень выгодны Беру, Выгодно беру Выгодны для кого? Для тебя или для меня? Для нас обоих Врать не буду, как твой агент Я получаю малый процентов. Сейчас разомнусь, братан, Нормально. и начну Справедливо Ну ладно, справедливо, дружбу я терять говорю, не будем, короче У тебя есть чутье Бои проходят в разных частях города Выбираешь место, вносишь деньги И выходишь на ринг Победишь, получаешь весь банк Если всех противников уложишь на лопатки Выходишь в финал Все ясно Все ясно Все ясно. Хорошо Ой, только ты пока не сможешь выйти за пределы Уотсона Можешь начать в капу Хорошо Я в тебя верю Пора показать этому городу, на что ты способен Давай, братан. Обязательно. Да. Этого нельзя так оставлять. А, а, была. а кровь и кость кабуки. А -а -а. Прочитай сообщение. Смотри, пара слов от твоих. Uh, соперника, кабуки сюрприз. Приедешь, увидишь uh, бой с 6 улицы, мерзких хер. Цезарь, кулаки, как кувалды, клуб животных, лосиха, легендарная тетка, кого угодно расплющит. Нормально. Так, отслеживаем задание, значит. Вечно, блин, какая-то херня. Вот всегда. Полиция дежурный. Ну, Здесь мы ничего не можем? Или что-то можем? На продажу. Что Посмотрим, что на продажу? на продажу есть. Может быть, что-то можно приобрести, короче? Угу. Не, братан, у тебя какая-то странная. Холодный прием модификации. Увеличивает урон на 7. А повышает вероятность критического попадания на 7. увеличивает критический урон на 10. увеличивает урон на 7. Так, ну, это что-то такое. Повышает скорость атаки оружием на 0.3. знаю даже, что-то такое. Так, увеличивают урон на 7. Повышает вероятность критического падания на 7. Давай, наверное, вот это возьмем. Ну так, чисто, знаешь. Так, это обычка, короче. Критический урон на 10. Ну и вот это возьмем, все. По сути, да. Все, погнали дальше. Тебя ждет, не дождется Прям поет после каждого выстрела А как тебя пройти, слышь? Ну показывай Показывай Показывай Это мой? Или что, или где? Так, уменьшает урон от врага, по которому вы попали на 20% на 10 секунд. Боеприпас снайперский так. Отключает возможность смертельного попадания, позволяя вам наносить врагам урон, не убивая их. Увеличивает урон на 6. Увеличивает урон конечностями на 5. Увеличивает критический урон на... О, конечностями на 5. Возьму. А как его? Куда его установить? Получен новый предмет, короче, G. А, нет, что там? Снаряга. Персонаж. Снаряга. Киберимпланты. А операционная система. мелетих. А, короче, лобная доля. Кровеносная система. Скелет ладони. Руки. А, так мы ничего не можем, да? Персонаж. Снаряжение. Ах, особое. Ничего нет. А мы... На стиле. Так, вот сюда, наверное, модификатор можно вот воткнуть. Повышает вероятность критического попадания на 7, увеличит критический урон на 10. Давай. Пистолет. Модификаций сюда никаких нет, да? А здесь ствол наш, на который тоже модификации пока нету. Так. Нифига, нифига. А можно убрать? Как убрать? Пацаны, напомните, как убрать оружие. А, все, вижу. Альт. Ладно. Ну показывай. А что, я не понимаю, что он от меня хочет? У меня денег нет ни на что. А, за ноль забираю. За ноль буду. Так у надо. Мы получили культовые предметы и документацию, которая позволяет создавать более качественные версии этого предмета И при создании каждой новой версии старое уничтожается Культовые предметы можно улучшать так же, как любое другое оружие или передавать... А, или предмет одежды Так вы сможете повышать его уровень и, показ... и показатели, чтобы пользоваться им на протяжении всей игры Понимаю Большое спасибо Спасибо Подожди, а как а, задание открыть? Карта, персонаж, карта, создание и для этого нужно уйма всего, да Но у меня ничего из этого нет, к сожалению а, Персонаж, журнал а, Где-то пролистали Основные задания Кровь и кость, Кам вот это, кабуки Выбрать, отслеживать цель Давай Продемонстрирует готовность Заняться срочным тотальным искоренением Верно же, Чинайн? Нет. Привет, Ви Это Реджина Джонс Если тебе нужна работа у Уотсоне, звони Как ты меня нашла? Откуда вообще меня знаешь? Я знаю, где искать информацию Я ее коллекционирую До связи, Ви До связи, Ви Ну погнали, что мы можем Новое сообщение, Реджина Джонс Привет, Ви, это Реджина Джонс Прочитать сообщение, Закрыть, потому что мы уже это изучили что личники... и части... mm -hmm. Да места боя по карте посмотрим это далеко. Блин, это очень далеко, кстати. Ну что, поговорим о В отчете все написано. не Заявки на расследование. Полиция заплатит вам за помощь. Заказы фиксеры свяжутся с вами, когда вы будете неподалеку. Фиксеры пос... посредники укажут вам, но на... доступные заказы поблизости. Так, хорошо. Ч, выходим в город, что ли? Говорит, Джеки. А вот и наша звезда. Щёрт, я успел про... пока с -у -у. Что? ну что? Сейчас папа доест, и поедем к сеньору Вектору. Ой, ой. Ой. Ой-ой-ой. Альт. Ой. Можно Аль зажать и сотри. Сотри. Применить. Не знал, что ты любишь. Изъят. Ну да. Лапша, е... А, нельзя вставать, да? Ты вчера говорил М про какой-то сюрприз. Я правильно помню. Или меня глючит? И то, и другое. Ты же вечно все забываешь. Короче, так сложилось, что я нарыл для нас офигенную работу. Так. Нарыл он работу офигенно. Ну, давай. Ч, давай, говори. Она выдал её один как же звали? Смотри, какой а, да. шикарный мужик так, сидит, так, короче. Что? Весь в золотах плечи 150 массивные. Фиксера. Чувак из 150 килограм фиксиков, пацаны. Ха. Черный христос по смерти собственной персоной. Мне казалось, он вышел из игры пару лет назад. Подцапался с темной конторой из Пасифики. И привет. <говорит> угу. Два года назад, когда шла война банд, Декса тоже в эту жизнь затянула. Столько людей тогда в землю положили. Дексу повезло. Он залег на дно, пока все не утихло. Время непорядочно прошло. Но теперь он возвращается. Во-как. Во-как. Джеки, это наш шанс. Наш Те шанс. Я буду друзья, подначивать. То есть мы и этим можно воспользоваться. Точно, если выиграют все. Как ты его уломал? Улучшим отношения с разом ним, спросим разом. у него еще разочек Мы еще не доросли до тех, с кем Декс обычно работает Мы с тобой нет, ты прав А вот Тибак, она нас познакомила, мы встретились Ну и там я сразу понял, что заказ наш Потому что я умею произвести впечатление Ах ты, дрянь Да, Джек, еще какой Согласен, согласен, согласен Что за работа? Мы хоть живыми вернемся?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 Я знаю, кто такие фиксеры. Они ищут того, кто выполнит их заказ дешевле всех, а потом выкидывают его труп на свалку. Вот именно Ви. Как раз так и бывает. Опасно все с этими фиксиками. Грас, Адис. Эсто Йено. Я пригнал твою тачку. Отдал вчера знакомому в мастерскую, что подлатал ее после гонки с мусорщиками. А, да, хорош. Спасибо. Спасибо, браток. Спасибо. милость с твоей стороны. Чтобы вызвать свое нынешнее транспортное средство, используйте В. Мигель уж для меня постарался. Тачка ездит как новая. Это мы посмотрим. С возвращением, друг. Дельтуем, Дельтуем. встать и пошли. Смотрим, как она бегает. Погнали. Что, а я сижу до сих пор. Что я не хочу. Так, ну что ж.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 W O N